Так, всех приветствую. Наконец-то к мне пошли аккумуляторы для фотоловушки. Что это они. Потому что получилось так, что они пропали. Якобы я их получил, на самом деле их не получал. Спор открыть не удавалось, потому что по факту их получил. Ну, я уже смирился. И вот они, наконец-то. Сейчас пойду их заряжу. Не знаю, сколько это быстро сколько время займет и буду уже делать полный обзор фотоловушки уже заряженными так так все батарейки зарядились вставила сюда ну довольно вот, просто это делается вот пожалуйста самое интересное что в этой камере нет вообще никаких настроек только кнопочка фукул выкул. Тут здесь карта памяти вставляется. Она до 32 гектар. И для USB провода. Соединяется с компьютером. Общем, мне здесь не очень понравилось. На карту памяти. Чтобы дату установить, надо на дату карты. На карту памяти там есть такой текст, такой файл, надо Там было жду. Ну, в принципе, вот руководстве пользователя указано что открываем тексту файлик и меняем дату не знаю будет ли оно потом меняться или каждый раз менять но ну, что мы имеем с этой камерой указано что она супер ночное видение начну 34 и кассится диодами четкие снимки 120 градусов угол объектива и указано что Этой батареи, этих двух батареек хватит на 12 месяцев. Посмотрим. Разрешение фото 12 мегапикселей. Разрешение видео 1920 на 1080. 25 кадров в секунду. Вот. Время режима работы. Три фотографии плюс 10 видео. Не знаю, что это означает. Ну, потом проверим. Я немножко уже испытал. Получилось, да, три фотографии у меня и одно видео. Сейчас я. на ну, это было в комнате, в комнате особо освещения как раз не было. И качественные. Не получились качественные съемки, снимки. А ролик.. Ну, кстати, видео Ш... снимать широкоформатное. У меня предыдущая камера. Плюс у нее той камеры, то, что можно. У нее есть. И настроек куча и открыл крышку, можно посмотреть на экранчике, что там заснято. Я не знаю, плюс это или минус, то, что эта камера сразу с коробки работает, не надо ничего настраивать, просто вставил, повесил. Она из-за того, что батарейки и то, что используются две аккумуляторы на 3 и как на предыдущей там 8, здесь именно 2. Но я потом буду делать обзор обоих камер. Так, сейчас я пойду пробую что-нибудь снять сейчас на улице выставлю в окно, посмотрим какое будет, какое будет качество фотография меня не интересует поэтому фотографии, ну конечно может покажу но сейчас как там снимает, хочу сказать указано что камера снимает работает при температуре от минус 10 градусов так что в морозе, особенно в мороз не снимаешь на ней и карта памяти поддерживает до 32 гигабайт. Выше тоже она уже не сможет. Поэтому как-то... Ну, не густо. Но, в принципе, я не знаю, сколько она минут снимает. Сейчас я посмотрю. Тут даже в описании не указано. Вот я смотрю сейчас описание. Вот, смотрите. Тут нигде не указано. Поскольку секунды или минуты идут ролить. На вид она, конечно, красивая, легкая, вода непроницаемая. А звук она тоже снимает. Вот, смотрите. Как бы не не очень, вот если вблизи. Обычно. Не знаю, что он там а снимает. Ну вот такое качество получилось. Звук она пишет, записывает. Вот, качество. Ну, ну, сами видите, я бы сказал, что не особо. За такую цену. В принципе, на больше нельзя рассчитывать. И дата, которая вот указана. Я не отредактировал, там надо сначала, видимо, год, потом месяц, потом дату, потом число, потом уже месяц. Я постоянно, наоборот, у меня только год сохранился, и не поменял. Ну, такая камера, я, если убрать эту строку, то будет уже без даты без времени снимать. Плюс, мне кажется, даже лучше. Ну, с другой стороны, всегда можно отредактировать. И что мне показалось странным, у этой камеры нет для штатива крепежа только вот здесь вот сзади ну не знаю вот эти панели куда я к чему крепить и ничего не было так я может не показал был была сама камера сама камера, ремешок который крепится к дереву и зарядное устройство все больше ничего не было ну и инструкция Скорее всего, вот я в марте выйду в лес и поставлю её, там на пару недель. Эту и свою и сравним. Что, почему? Ну, я сделаю сравнительное видео на той неделе. Именно. Оп, эти на одну я снимал, на вторую еще нет. Ну, только то, что сейчас за окошко. И не забывайте про кэшбэк-сервис ИПН, которым я пользуюсь. Возвращает вам процент с покупки за то что вы заходите на алиэкспрес через их сайт ссылочка будет в описании так что не забывайте